Всем привет, с вами Космостар, и это мой первый розыгрыш в таком стиле. Прямо сейчас идет трансляция на моем канале, на которой я разыграю свой дом на Blue Trust. От вас требуется лишь подписка на канал, комментарий с текстами я участвую и поставить лайк под данный ролик. Ну и естественно быть на стриме, после чего я выберу победителя по комментариям прямо на стриме. Все, что я могу пожелать каждому, так это только удачи. Ведь она сейчас вам так необходима.